Всем приветики, всем хорошего дня и прекрасного настроения. С Авито поступил у меня заказ. Покупатель оформил Авито-доставку почтой России. Заказал такой прикольный, классный, объемный рюкзачок Nike. Цвет красный с черным, как вы видите. Три эльф-бара заказали у меня на 5000 тяжек. И два спонжика. Спонжики, девчонки, отличные, хорошие. Сейчас в преддверии Нового года порадуйте себя любимых. Цена одного спонжика 70 рублей. Доставочка от одной штуки. Эльф-бары при покупке от двух штук цена 600 рублей. Если один заказываете, цена 700 рублей. Покупатель заказал три штучки. Получается, они у него вышли по 600 рублей за штуку. Рюкзачок такой прикольный, классный. У меня стоит 1450. Все, сейчас товар упаковываю. Иду на почту отправлять посылочки. Пришла на почту отправлять посылочки. Здравствуйте, наслаждайтесь доставочка Все, спасибо. Посылочки отправила. Ожидайте. Не забывайте подписываться на наш YouTube и телеграм-канал, чтобы следить за новым поступлением товара.